Доброе утро, дорогие друзья. Доброе утро. И с вами вновь бизнес завтрак на радио Медиа Медиаметрикс и Роман Дусенко. А сегодня в гостях Ольга Филатова, директор по персоналу Московской бизнес-школы Московская школы управления. <свеч> Московская школа управления Сколково, да? Представляешь, свою родную школу выговорить даже не могу. Доброе утро. Доброе утро. Да, я очень рад, что ты сегодня в гостях, потому что очень интересно поговорить о вообще корпоративной культуре, потому что ты заявила тему корпоративной культуры, и в ней можно говорить столько, и обо стольком, и обо многом, и что бесконечная тема. Почему? Почему именно твой выбор пал на корпоративную культуру? А потому что у тебя был очень правильный вопрос, когда ты мне позвонил и предложил поучаствовать. Ты меня же спросил А что самое любимое у тебя ага. Вообще в теме управления персоналом Я не задумалась Потому что я была вообще в аэропорту Собиралась улетать И мне некогда было думать. Я ответила ровно первое Что мне пришло на ум Корпоративная культура И именно потому что я лично считаю Что это, это самое ключевое Это самое ключевое о чем HR Это самое ключевое И бог с ним даже с HR Это самое ключевое о чем вообще успех компании О чем жизнь любой компании О которой бы мы не говорили Ты знаешь я недавно читала исследования э, иностранные но переводные сайты смотрю просто на английском языке и вот э, привели исследование о том что инвестиции в корпоративную культуру в три раза эффективнее чем инвестиции в инновации производства но ну, в, в данной конкретной компании почему это так может происходить потому что мне кажется что от культуры правильной, да, зависит по сути успех бизнеса, да. Очень много вообще дискуссий. Вот я не знаю, там в свое время есть такое модное понятие вовлеченность, mm -hmm. да, тоже все это измеряют и полно исследований о том, что вот при высокой вовлеченности повышается эффективность. И те такие вот люди, есть такие прям фрики про цифры, да, все время пытаются какую-то вот эту зависимость как-то э, выявить, да, но она вот сложно выявляется. При этом мы все вот на уровне какого-то здравого смысла понимаем что если людям комфортно нравится, они болеют за компанию, да, то всегда у этой компании больше шансов на успех. Поэтому в этом смысле вот эта вот вовлеченность, это есть тоже другая сторона корпоративной культуры. Ой, прям, знаешь, мне хочется прям взять скальпель, ты и вот ну, так, там, помнишь, как это показывает любой кадр из, когда операционная, да? Скальпель, там, не знаю, там швы, ага. все, давай вот эту корпоративную культуру. Раз, по, разложим. почикаем по, по, чтобы ее потом собрать, да. Но перед этим мне бы хотел задать тебе пару вопросов вот о тебе лично. В ЭЧАРе ты уже не первый год, судя по всему, да? Сколько лет? 10, 15, 20? Первый в Эчаре. Ну, я в Эчаре с 2000... Не побоюсь этого слова Первого года То ну, есть, получается 16, 16 лет да. Ну это немало да. это За это время дети да. вырастают да. Да. да, Это человеческая жизнь целая Скажи, пожалуйста, вот какая, какая в тебе Произошла трансформация, как и чара За эти 16 лет Ты сейчас какой степени готовности Знаешь, такая вот Где ты, если уровень прожарки Твой, какой сейчас Да, такой Не знаю, medium well То есть ты еще не покрылась коркой такой, uh, да, нет, еще? надеюсь, надеюсь, что не покрылась коркой. Проверяю сейчас, на самом деле, не покрылась ли я коркой. Если про себя два слова, я действительно в HR 16 лет, в бизнесе дольше, я не все время была в HR, то есть я начала свою карьеру в 92 году и была одним из первых людей, которые пришли в компанию Unilever, небезызвестную компанию сейчас, но вот у меня даже на… на Подоконники сейчас стоит такой диплом Дайван Песен. Вот, потому что я была одной из первого, вот, первого набора компаний, которая только выходила на российский рынок. И у меня была в этом смысле уникальная, как у моих всех коллег и друзей, многие из которых являются моими друзьями была уникальная возможность вот в, тот, в те 90-е годы приобщиться к лучшим практикам бизнеса вообще, uh -huh. потому что понятно, что в России он только зарождался, и по-всякому зарождался, как мы знаем, а на Западе это, в общем, была уже, и как и функция HR, да, то есть функции HR в то время вообще не было, а вот как бы в, в том же юни это была очень продвинутая функция. Я, честно говоря, была, начинала там совсем простых позиций с, с секретаря и так далее, с помощника директора, но у меня была какая-то такая вот мечта, все-таки оказаться в этой функции, которая занимается людьми, потому что… Ну, То есть -то... мы осознанно еще не понимали, что она есть. Но... Да, но как-то вот все равно мне, я, в общем, у меня там педагогическое образование, правда, поэтому я как бы все-таки что-то там в этом где-то понимала, психологии и так далее, но как-то вот на интуитивном уровне было понятно, что успех любой компании зависит от людей, людей. да, и от того, что как бы их нужно как-то правильно настроить, их нужно правильно, понятно, брать у должны быть там люди правильные. Да? Вот у нас, например, там первая команда, которая была в Юнилевере, да, это там у нас было буквально в, в Петербурге, сколько-то 15 человек. Да? Мы там сидели в номере гостиницы Европа первое время. И вот это была команда абсолютно как бы сплоченная какой-то идеей, нам было вообще в кайф. То есть мы там, мы начинали бизнес на, на российском рынке. Нам было, то есть это были в основном все сылзы. Там, мы ходили по этим универмам, то есть реально было вот просто Drive вот это вот такой. драйв, и вот это ощущение, как бы никто там не думал ни про какую культуру, понятно, никто это никак правильно не называл, но вот это вот ощущение как бы кайфа, да, того, что ты делаешь какое-то общее дело, тебе интересно, ты там, ты, ты реально про прокладываешь какой-то там новый путь, да, и новую тропу, это вот очень-очень было здорово, вот, поэтому... В тот момент у меня вот как-то это... Я помню, что я пришла к своему шефу, когда переезжала в Москву в 1995 году. Я говорю, что я хочу, вот тогда уже знали это слово, хочу в HR. Он говорит, Оль, ну у нас тут нет пока HR, ты что хочешь там трудовые книжки заполнять? Иди в сейлс, типа, не морочь мне голову. И отправил меня в продажу. Я вот еще там лет пять. 5... На самом деле мне очень нравилось это... Это, это отличный опыт для HR. А, очень хороший. Немного да. HR, которые могут похвастаться опытом в бизнесе. Да. И а... я считаю, кстати говоря, не это самое... не Боюсь этого слова, но я считаю, что лучшие чары те, у которых был еще какой-то опыт, кроме Безусловно. чистой HR. Безусловно. Но вот если вернуться, знаешь, во времена 90-х, тогда же мы пользуемся дискетками, помнишь, и 1.4, да? Вот, и единственная была задача ее вовремя отформатировать. Так вот, если тебя как дискету отформатировал вот этот вот Unilever, вот что ты до сих пор в себе несешь оттуда? Mm. Uh. Наверное, высокую планку, вот, вот это вот э, ощущение, что э, которое, вот нас, вот все, которые были там в, в первой команде и дальше люди, которые присоединялись, вот это вот ощущение, что ты приобщаешься к чему-то лучшему, каким-то лучшим практикам, у тебя есть возможность вот… Э, как бы понять для себя, прожить вот какие-то лучшие там, будь то маркетинг, будь то HR, будь то там финансы, неважно. То есть какие-то вот в любых, в любых странах бизнеса вот это вот высокая планка. Uh -huh. И это вот я считаю, что как-то в голове. Почему я, например, когда ко мне там приходят, иногда за советом там молодые ребята, я всегда говорю, что ребята, вот пока у вас там вы только учитесь, да, обязательно идите в какие-то компании, где можно получить лучший опыт, потому что потом будет возможность этот опыт, этот опыт там приложить, использовать. Но вот как бы на, на входе набраться вот набраться вот, вот, кейсом, вот да? это, да-да, вот эти вот вот какой-то высочайшей планки, потому что у меня на всю жизнь осталось. Я, например, там маркетингом никогда не занималась, но при этом а, вот эти вот а, какие-то лучшие Потому что нас всех учили основам бизнеса да, из любых функций, мы все проходили курс там, как бы основ бизнеса. И вот это вот в голове очень осталось. Я, не будучи там маркетологом, например, все равно у меня какие-то основные вещи, они вот в голове отложились. Поэтому вот это вот, наверное, кстати, никогда вот как-то это не формулировала, спасибо тебе за вопрос, в таком виде. да. Но на самом деле вот, наверное, это, потому что дальше я уже ко всему в своей жизни прилагала вот эту вот какую-то. Возможно, рамку. тебе теперь немножко станет легче осознать, а почему ты так вот вела, да, и почему твое сейчас настроение на сегодняшнем месте работает, тоже высочайшая планка, да. Ну, давай немного mm -hmm. буквально, ты мне сказал, что у тебя всего в жизни было три работодателя, да, да. ну, третий и мы знаем, первый Unilever, а что было вторым и какой-то этап жизни у тебя был? А Второй, это был совершенно прекрасный этап, это компания Мегафон, куда я пришла в 2004 году и проработала там 13 лет. И, собственно говоря, это очень большой срок. Очень большой срок, огромный срок. Но удивительно, что пока ты работаешь, вот я, честно говоря, поймала и посчитала вообще сколько лет, только когда собралась уходить, если честно, потому что пока была там внутри было настолько интересно и была все время какая-то такая разная, ну, как сказать, э, э, разная жизнь, там, uh -huh. да, что вот это времени там сесть и подумать, ой, что-то уже типа там, может быть, только уже к концу было ощущение, что, наверное, уже надо двигаться дальше. А пока шли вот эти там 13 лет, настолько было много всего, что, в принципе, ты ты не считал. Ты уходила например, с позиции директора по персоналу dance. всего «Мегафон да. Россия», да? Это шикарная такая позиция, но, на уровень ответственности, наверное, зашкаливающий. Okay из каких-то мега-задач, которые ты себе ставила, и уходя, ты могла вот так сказать, да, это работает. Там, спросив у любого какого-нибудь работника мегафона, самого рядового, да, у нас там мы чувствуем, что есть культура или что-то еще такое. Знаете, в мегафоне вообще корпоративная культура это абсолютно уникальная сущность, которая, ну вот, на мой взгляд, очень ярко видна, и очень она очень сильная. Да, знаете, есть такая, как сказать, как это, не знаю, не поговорка это, да? но я слышала это, такую фразу, по-английски она звучит, но в переводе на русский означает, что корпоративная культура есть стратегию на завтрак. Да? Есть такая фраза, говорит о том, что на самом деле сильная корпоративная культура, она… Она сильнее всего ее uh -huh. как бы вот пер пер Переломить или изменить очень сложно Я на самом деле в Мегафоне Прожила и стала, кстати, чар-директором В такой достаточно непростой период, когда у нас поменялся Директор э, Мегафона И мы начали немного менять э, Фокус компании да, с, То есть компания пережила Какой-то вот период, она переживала там, Бурный рост, что логично Это была так... борьба за абонентов, я помню Конечно, я конечно, помню. Мегафон выходил третьим yeah. да, На рынок и, При говоря, населении страны рос... 140 40 миллионов, там 160 миллионов абонентов, <laughs> да. Да, penetration да, да. да. был там уже 100, 100 сколько там, 20, 140 процентов какой-то момент. Поэтому это был такой период бурного роста, и в этот момент культура тоже была, естественно, такая, во многом стартапа на результат, на победу, и там достаточно много лет она вот развивалась в таком… Оль, почему таком... «Сколкова»? Возникает вопрос. После такого глобального игрока, как «Мегафон», все-таки ага. относительно небольшой, но очень интересный сегмент бизнес-образования школа Сколково Бренд. А, для меня вообще всегда, а, как для HR, -а, безусловно, интересен, а, интересна компания, где что-то что происходит. Да? Вот, когда я приходила в «Мегафон», это был момент, ну, про «Мегафон» я уже рассказала, «Мегафон» это тоже был момент, когда сотовая связь, она завоевывала рынок, и было очень интересно. Самое интересное время. Да, потому что, собственно говоря, там с функцией HR -а, в том числе строилась с нуля. Сколково совершенно другая, сколько мне интересно тем, что это абсолютно… Вообще У тебя другая. были другие, наверное, предложения. Ну, были, Ты выбрал именно да, сколько, да? Я выбрала сколько... Что я выбрал решающей точкой. Ну, потому что это абсолютно <кх> уникальный проект сейчас на рынке. Другого такого нет. Абсолютно согласен. Да, да. другого такого нет. Это раз. Второе, мне очень интересно э, роль HR в этом проекте, потому что э, ну вот, э, HR много сменилось в Сколково. и, честно говоря, я так понимаю, что особого успеха функция не имела внутри. А, Хочется а, эту ну, тенденцию каким-то образом переломить. Например, какие там, ну я понимаю, там не все главные там и секретные, чтобы там этого не <кх> сейчас вытаскивать наружу, а вот, ну, например, мегазадачу, которую тебе поставили э, сна... отцы-основатели Сколково. А, ну, например, одна из очень интересных задач – это развитие собственной академической платформы, в котором я, как HR, могу сейчас участвовать, uh -huh. да? то есть, на самом деле, насколько я понимаю, например, HR в этом не, не, не очень участвовал раньше, и вот сейчас такая возможность есть, и такая задача есть, Прекрасно. и в этом смысле это очень интересно, потому что я считаю, что вообще вот это вот содержание, да, это одна из ключевых каких-то компетенций школы, которую, безусловно, надо укреплять и развивать, поэтому uh -huh. участвовать в этом – это очень здорово, шанс, который мало где еще может Ну да, это такой knowledge management, который у да. какого-то да. очень высочайшего уровня. Отлично. Ну, маленький экскурс мы с тобой сделали. Возвращаемся к нашей теме, о которой мы заявили. Итак, эффективность управления людьми через корпоративную культуру. У тебя, получается, таких три глобальных мазка, да, Unilever, Мегафон и Сколково. Причем, как бы, наверное, Unilever ты еще не была hr в полном смысле этого слова, да? Сколково да. только-только Все, то есть мы, получается, будем говорить о твоем таким суммированном, самореопыте, да, который мы можем э, располагать, и твои позиции, как человека, я думаю, что занимающего, ну, наверное, в топ ходящих там HR-директоров России, твои позиции на именно понятие корпоративной культуры. Мне бы хотелось начать с самого-самого верхнего уровня, да, с уровня стратегического. Угу. Вот где на уровне стратегическом появляется корпоративная культура и из чего она на уровне стратегии состоит? Там стратегия, миссия, видение ценности. Вот что ты считаешь является наполнением вот на том, на самом верхнем уровне? Ну, Собственно говоря, ты все правильно и озвучил, да, есть достаточно известные понятные понятия, из которых, безусловно, состоит корпоративная культура. Это и миссия компании, видение, ценности, это все составные части. Многие говорят, что это уже, знаешь, такая old school. Это Да кому нужна эта миссия? Как с ней жить? Как с ней работать? Стратегия? Да зачем она? У меня есть свой ответ на этот вопрос. Я как бы сторонник, вот хочу твою услышать. Возможно, возможно, в чем-то здесь и есть какая-то олдскульность. да, тут вопрос как и что и какими словами называть, но то, что любая компания должна понимать, куда она движется и о чем ее бизнес, да, что есть по сути говоря видение и миссия, да, это так, потому что без этого, ну не знаю, никакая компания не может существовать. Другое дело, что раньше, например, можно было, не знаю, там ту же стратегию делать там на 3-5 лет, да, и спокойно жить. Сейчас это уже гораздо сложнее. Я это общался с Google, они говорят, мы делаем стратегию на 50 лет вперед, я думаю, и на квартал, ну как это, а в нашей отрасли такие происходят изменения, изменения, что абсолютно. невероятно устан... Смотри, класс, но вот я тебе приду самый-самый свежий пример. Я сейчас э, работаю с компанией «Гульвер», крупнейшая российская компания, монобрендовая, я тебе говорил, мы вчера были ага. на показе, мне поразило вот очень важная, знаешь, роль основателя. Насколько, гла... насколько это важно, что собственник компании говорит важные вещи. Не просто говорит, а осознает и реализует. Он говорит, основа компании – люди. Угу. Все. Этим все сказано. Второе. Э, люди должны четко понимать, куда они идут. То есть открытие, когда, когда для всех понимают, куда идут. Вспомнишь нашу русскую басню «Лебедь, рак и щука», да? вот насколько ты считаешь действительно важным вот в первом кусочке вот корпоративной культуры mm -hmm. донесение важности единой точки прибытия для всей компании? Абсолютно, это критично, как? я считаю. Как делать, как HR в рамках реализации корпоративной культуры? Разными способами, это зависит от, от компании, от привычек, да. но в любом случае как, каким-то образом нужно обеспечить, там, не знаю, через э, какие-то встречи с сотрудниками, через портал через, не знаю, если люди любят там читать какие-то там брошюры. Через... У вас в Мегафоне работал внутренний портал? Да, очень Очень, очень мощным, активно? очень активно. Да, Что очень он мощным. дал вот, тебе, вот если так, буквально две-три фразы? На самом деле в Мегафоне я очень хорошо помню момент, когда портала не было, да, это вот самое начало, то есть портал появился, ну, где-то уже, наверное, там году в 2006-2007, и дальше развивался, сейчас, например, я могу сказать, что когда вот я уходила, да, это уже настолько неотъемлемая часть бизнеса жизни компании, да, что, ну, тут даже вообще без этого, то есть люди привыкли к дайджестам, люди привыкли к тому, что там масса информации, ну, огромная компания, да, 30 тысяч человек, у тебя другого шанса, ты не можешь достучаться до каждого вот, лично, да, поэтому портал здесь, но ну, это тоже был путь, люди не сразу, далеко, например, начали это все смотреть и читать, в том же самом Сколково портал есть, да, но я могу сказать, что вот Пока я там общаюсь, жизнью, наверное, да, да, ну и вопрос, как бы, это ли тот инструмент, который, например, вот единственный и самый главный? Возможно, и нет, потому что гораздо масштаб Ведь... меньше, можно по-другому с людьми общаться. — Понимаешь, когда ты пишешь слово, «Сколько?», оно мне вот оно в голове, да? Uh -huh. а вот ну, на седьмом этаже, условно говоря, там же все видят друг друга. — Ну, конечно. — Может быть, нужны там... какие-то другие способы да, коммуникации? — абсолютно. Вот я и об, об этом и говорю. Хотя портал есть, он тоже нужен, там что-то должно быть, uh -huh. но этим точно нельзя ограничиться. Например, в Мегафоне мне было понятно, что ну, там на портале все разместили, все, Восток, почитали, да, все все знают, и нормально. Здесь я я понимаю, что да, информацию разместили, но дальше я там с кем-то говорю, мне говорят, а я там это не читала, а я это туда не, не захожу. Я понимаю, что нужны другие. И, в принципе, когда у тебя там 300 человек, вполне возможно достучаться другими способами. Mm -hmm. да? Отлично. Поэтому Со стратегией разные. понятно. То есть мы с тобой здесь в одном направлении, люди должны знать, куда идти. Да. То есть если они не знают, Однозначно, тяжело. Да. Тяжело. А, невозможно. Скажи, невозможно. А какова роль первого лица в донесении этой информации, куда идем? Безусловно, важная, потому что люди лучше всего э, воспринимают э, информацию от первого лица. У Тут тебя и... на прошлом месте работы, ты, вот, у тебя был прямой доступ к первому лицу, да. то есть вы общались напрямую, Всегда. прислушивался к тебе, помогал да. реализовать. Что сейчас, как, например, в Сколково, насколько сегодня там люди готовы продвигать вот эту вот идею? Точно так же, да, понятно, что, естественно, роль Ичара здесь должна быть в чем, То есть я должна, по сути, помогать своему боссу, да, иногда бывает так, что там директор, он сам очень любит там выступать, активный, хочет, открытый, активный, да. да. На самом деле, ну, это далеко не всегда так. И Повезло смысле, некоторым же, да? Ну, вопрос, да, потому что так, в этом смысле надо контролировать, собственно говоря, дальше там, как бы, что человек как говорит, потому что иногда тоже это бывает там переизбыток. На самом деле, роль Ичара в этом смысле, Ичар никогда не должен заменять собой, да, первое uh -huh. лицо, безусловно, это не то, но HR должен помогать и направлять, и давать правильные, нужные форматы, и условно говоря, ну, как-то дозировать и понимать, там, где нужно больше информации, где, может быть, там меньше, куда там нужно первое лицо вовлечь, и где, то есть в этом смысле... — знаешь, вот мы с тобой процесс. сейчас говорим, а у меня в голове тоже постоянно идет эта работа, я вспоминаю, вот у меня была Наташка, не помню, как выскочил с головы, вот один спикеров, который мне рассказывал здесь о том, что у них есть завтраки с генеральным uh -huh. директором. И вот э, топ-менеджеры, причем лучшие сотрудники приглашаются туда. Вот э, это такой очень интересный формат, да, когда в открытом режиме, допустим, раз в месяц можно просто не в рамке совещания, а что-то более такое комфортное. Вот мне кажется, тоже интересная. Хорошая тема, да, используется, тоже у нас в Мегафоне это было, там по разным, по разным... В Сколку мы тоже это обсуждали У нас сейчас завтраки, правда, проходят Например, там, с финансами да? то есть Завтрак хорошая тема, у нас же тоже сейчас с тобой завтрак Да По да. сути так Хороший, хороший формат такой, Как получилось, что бизнес-завтрак Имеет ко мне непосредственное отношение Несколько лет Почему-то, почему да. кстати, вот я тоже обращал внимание Почему-то этот формат какой-то хороший Находит отклик у людей То ли потому, что приятно, что можно прийти Что-то поесть конечно, утра, вот. конечно Но вообще это хорошая тема Между нами, серьезно, будут, то, опять же, наша Комментальность российская, это вот уровень доверия, когда мы сидим за столом. Да, ну Для да, нас кстати, это очень важно. Да. Окей, хорошо, первое лицо, роль его понятна, отлично. А, давай последний кусочек вот из препарирования ага. веры, ценности. Что ли Недавно с одним человеком, я тоже приглашал спикера на радио, и говорю, слушайте, а может быть, давайте пообсуждаем тему. И знаете, вот такой ответ, ну, нафталиновые темы я не обсуждаю. Ну, я здесь, не, у меня свое мнение, вот как, какое твое мнение относительно корпоративной ценности? А Ценности интересная тема, и очень, знаете, как очень как это называть? Сенситивная, да, то, что называется. Потому что здесь очень легко скатиться действительно к формализму. Но я верю в то, что если ценности живые и настоящие, они очень важны, они мега важны, потому что они как раз, их там по-разному иногда называют, их иногда действительно там как-то формально описывают, иногда не описывают. Но то, что они, вот если мы говорим про корпоративную культуру, она всегда есть какая-то, Ценность они являются какими-то маркерами этой культуры. Uh -huh. да? И по сути тебе без того, чтобы как-то ее описать, тебе никак не обойтись, и ценности для меня очень здорово, когда, потому что вот в Мегафоне, например, у нас были такие живые ценности, ну, которые очень правильно мы выявляли, там изнутри компании, они были живые, все их разделяли, все в них верили, они там… Вид... люди могли сказать и объяснить свои поступки да, связанные. Да, да, и в этом смысле это такая как бы система каких-то ну как бы критериев, да, через которые ты сверяешь свое поведение, так или не так, поэтому как ты их там не назови, там принципы, ценности, какую Годная, поведенческие какие-то но они должны быть, потому что это помогает нам, в принципе, понять, да, вот когда мы там говорим «наш человек – не наш человек». Да, это по сути некий ценностной ряд, который вот он совпадает или не совпадает с компанией. Есть компании, где там, там можно, там, не знаю, они могут не называться ценностями, но если мы, например, понимаем, что в этой компании культура, не знаю, там человек человеку там волк условно, да, там неважно, ну вот она, по вот сути, она говоря, ценность, вот она ценность. ценность да? Да. Поэтому тут Нафталин – не Нафталин, но в этом плане я считаю, что совершенно не нужно там их, не знаю, Расклеивать по стенам, да и вдалбливать всем. Но сделать так, чтобы люди понимали, как бы, что реально в компании что ценится. – Что является востной поступка? Конечно. Что ценится, что правильно, что неправильно. Вот, вот это важно. Ты их можешь как угодно описать, их там по-разному можно назвать. Но то, что это нужно, потому что иначе тебе никак не вербализировать культуру. Тебе да? скелет не был, пол... нет фундамента откуда. Конечно. Потому что я считаю, я здесь с тобой согласен. Ценности Кладутся прямо в фундамент. На них ты начинаешь устроить все. Да. Ты знаешь, вот мы сейчас заканчиваем проект ВТБ-24 с Надьей Черкасовой в рамках ее департамента. Мы целый год занимались внедрением корпоративных ценностей. Угу. И это было очень серьезно. Причем, знаешь, как через полгода люди начали уходить, некоторые, которые понимают, что вот эта внутренняя работа над собой это им не нужно. Но на их место пришли люди другие, другого уровня, Абсолютно. которые уже разделяли и хотели в это нырнуть. У нас помимо личного внедрение ценности еще была задача интегрировать в каждом свой личный проект. И угу. люди не оказались готовы к тому, что им что-то нужно. Им гораздо было легче сидеть вот в этом болоте и ничего не делать. Знаешь, это очень интересно. Спасибо да. тебе огромное. Смотри, мы с тобой положили два фундамента уже, два кусочка. Первый – это стратегия, Второй – ценности. Сверху у нас все это поддерживает первое лицо. А, идем дальше. Как теперь это, как вот эта основа корпоративной культуры, как ее вообще вот формализовать, как ее назвать или как вот оболочку корпоративной культуры, что составляет? Ну, по сути, это, это э, поведение, да, это вот это вот совокупность неких поведенческих моделей, да, и, и руководителей компании, там и первое лицо, и топ-менеджеры, и все люди, да, то есть это вот и есть, по сути, некие, некие модели поведения, которые Правильно ли я тебя услышала? Это значит, соответствие поведения… Тем словам, которые были сказаны в стратегии и в ценностях. Ну да, да по сути, То есть да. они должны об этом они помнить тоже все. Должны помнить, они должны это, по сути, все демонстрировать и транслировать угу. да, в, своей, в своей ежедневной жизни. Потому что если этого не будет, да, если будет этот разрыв, то все, система рушится. Тогда мы говорим, что ну ничего не происходит. Ты знаешь, у меня был очень интересный кейс, я в 2000 году, живя на Дальнем Востоке, поехал в Токио, в Токио Митсубиси Банк. там была программа обучения, русско-японский центр, и я вот жил в отеле, и напротив меня в отель строился какая-то была стройка, а я просыпался рано, и каждое утро видел, как подъезжает машина, дорогая, оттуда выходит человек в костюме, собираются люди все, они что то там покланяются друг другу, покричат, он садится и уезжает. Это пример японской культуры, например, там, да, что они там делают зарядки, там, ну мы знаем много-много. Да? Есть примеры там, различных других стран. Вот Как ты считаешь, а как нам, вот, где она вот начинается, с чего должна в системе управления, в компании должна начинаться корпоративная культура, с подбора персонала, ну, это мы чуть, -чуть отдельно, наверное, mm -hmm. да. А, совещание, вот Человек должен, руководитель должен начинать с каких-то там требований корпоративной культуры, там, а обратная связь индивидуальная с работником, постановка задач. Вот где здесь вот элемент элементы, как туда вшить вот эту корпоративную культуру? Она должна быть вшита везде, по сути, да, просто разные ее элементы. Почему я говорю, что так важно определить, какая она, uh -huh. да? чтобы дальше ее интегрировать во все? Потому что если мы говорим, что у нас, не знаю, там демократическая, например, вот у нас культура такая, как бы все все могут сказать. И дальше мы должны это везде то есть, условно, давайте. Вещи... Ну, конечно, там, да, да открытая линия, открытые двери. У тебя возможность есть, потому что если ты говоришь, что там не знаю, пропагандируешь, что у нас внутри компании при этом демократичная культура, а ты не можешь, не знаю, там, прорвать к своему боссу там неделями да или условно говоря ты там на совещании там тянешь руку хочешь тебя высказать тебе говорят там типа помолчи уже мы все решили вот тогда ну как бы да то есть это, это везде там вот мы еще там не начали говорить про ичаровские какие-то вещи но ты уже ты, ты, ты берешь людей которые про это да и ты дальше это везде везде демонстрируешь в коммуникациях, в том, как, в том, как ты там, не знаю, действительно так даешь обратную связь. и Ну, везде. То есть, так, только тогда это живет. Тогда а, это живая с... живая история. Посмотри, наша программа смотрит по всей стране. Люди и из больших компаний, и угу. из совсем небольших, предприниматели, там, из какого-то не очень там отдаленного, или наоборот, из очень далекого. Ну, задай вопрос. Вот они там болтают про эту корпоративную культуру. Вот я сижу, я не понимаю, ну что мне делать? Вот давай мы поможем. Как ему, человеку, предпринимателю, собственнику, директору в даже небольшой компании кальпоративная культура может помочь выстроить бизнес, помочь добиться более каких-то успешных результатов. Почему это так важно все таки вот, Прямо вот напрямую туда в сердце положи эту нет. месседж. А, а вопрос, если мы говорим про собственника конкретной компании, вопрос, какую компанию он хочет. Вот что, потому что на самом деле ведь нет, скажем, какой-то одной правильной культуры. И если он, например, лично верит, что культура, например, в его компании должна быть иерархичной, к примеру, это тоже ведь неплохо, но это как бы то, во что он верит, то, что он будет строить. Если он понимает, что вот у него есть, например, там выстроена какая-то иерархия, это работает, и в принципе компания существует достаточно успешно, то, в общем, ну, вот он в этом и живет. Он да? это поддерживает через все там разные инструменты, вот он работает в этом. Но если он дальше понимает, что, например, он уперся, здесь же вопрос, если он уперся, например, в какой-то, условно говоря, потолок, и он хочет двинуться дальше, а понимает, что ему, например, не хватает, не знаю, там творчества, инициативы, значит, тогда ему нужно это менять. Тогда он должен понимать, что если он хочет, например, от людей, там, не знаю, чтобы они, например, там давали больше идей, то это плохо живет в в иерархической модели, да? тогда ему нужно реально как бы ну, давать эту свободу людям. Да. Здесь вот вопрос, вначале нужно сесть Самим самому. Собой. Абсолютно. Если мы говорим про действительно небольшое, то есть это самая такая ситуация, человек-собственник, он как бы во главе компании. Ему надо понять, он, он что дальше хочет. И очень часто бывает, что на самом деле ведь организации, они проживают разные периоды жизни, да, и на каком-то периоде нужна одна культура, на каком-то другая. И в этом смысле нужно иногда как бы дать себе Честно, посмотреть а, честно, честно ответить, да, и дать себе свободу, например, в изменении. Сказать, окей, то есть я этот период прожил. Ну, что например, дальше, да? Что дальше, да. Потому что иногда как бы культура стартапа, она там плохо живет, когда организация зрелая, там уже нужно менять. Ну и, наверное, немаловажно будет момент <как> поговорить с близкими ему людьми, работающими в компании, а как они видят себе Безусловно, эту компанию, культуру. И, а потом уже и с людьми, просто с обычными. То есть если собственник готов открыть, ну, открытому диалогу, это позволит ему действительно да. выстроить и только тогда... и Эффективность. И что такое корпоративная культура? Вот я тоже, знаешь, пытаюсь ответить на простые вопросы для uh -huh. собственников. Ведь это говорит о том, что вот мало кто из собственников четко понимает, сколько стоит увольнение сотрудник. Однажды я задал этот вопрос, и он посчитал. Uh -huh. Я говорю: теперь представь. А, если бы у тебя была культура, в которой люди бы хотели работать, то есть, сколько бы ты сэкономил? А, Текучесть высокая, особенно в ритейле. И еще, наверное, последний вопрос, знаешь такой практический для собственников. Ну, вот корпоративная культура – это все какие-то вещи такие, знаешь, неосязаемо такие интеллектуальные, которые там в Москве только говорят. Как померить? Вот если реальный какой-то инструмент, знаешь, такое вот, ну, как бы давление, там, кровь, анализ там сделать? Что? Что, как вот, твой конкретно, вот там, в каком-то там Хабаровске или Комсомольске на Амуре человек может взять, сесть и вот и сказать, вот, а что в моей компании? Как я могу померить свою культуру? Померить культуру? Померить, померить можно а, вовлеченность персонала, uh -huh. да, это достаточно просто, и можно даже это делать там не, условно говоря, там не используя какие-то сложные опросы, а просто, не знаю, там задать людям пять каких-нибудь простых вопросов, например, да? Ну, например, Ирина. да, там, насколько вы знаете и разделяете стратегию компании, да, ну, можно, стратегия. да, страт... насколько вы, например, э, довольны... Э, там, обратной связью, которую дает вам руководитель. Ну, насколько вы вообще довольны взаимоотношениями uh -huh. с вашим руководителем, насколько вы удовлетворены задачами, целями вашей собственной работы, да, насколько вы там довольны вознаграждениями. То ну, и вот порекомендуете, такие... наверное, или да, эту компанию. готовы ну, вот ли отлично. вы, да. Ну, вот какие-то, вот да, получил 5... эти ответы, и это есть та пища для размышлений, Конечно, да? а дальше он смотрит, вот у него есть 100, 100 человек, например, uh -huh. да, в компании, да, из 100 человек только 50, например, там реально ответили 4-5 вот на эти там, вопросы, да? это проблема. Да, то есть мы говорим о том, что ну, мы можем, там, если 80% людей в целом довольны, это хороший пока Все не бывают довольны, все всем не бывают довольны. Да? Там, кстати, есть еще очень э, важный вопрос, я про него не упомянул, но он очень важный. Давай. Его стоит спрашивать, насколько, э, насколько вы довольны признанием, да, ага. которое вы получаете за свою работу. Это очень важный момент. Вот. И дальше человек понимает, что если у него половина людей недовольны, что-то да, надо менять. Что-то надо менять. Значит, как бы либо, либо это люди неправильные для этой культуры, либо если мы понимаем, что люди результативны, значит, культуру, может быть, надо немножко понять. То есть, что-то надо То менять. Именно То вот здесь и вот... начинается, вот кроется. И знаешь, сути, очень да. важный момент, ты сказал про признание. Большинство, к сожалению, заблуждаются о том, что люди – это инструменты. Люди ⁇ это психофизиологические существа. Им так же, как и вот нам, людям, нужно не только вот рабочее место, зарплата и задача. Абсолютно. Отношения. Отношения и... внутри коллектива, признание. Ну. Это да, это, это, это очень важно. Иногда это вот реально как-то какой-то как, какой софтовый, софтовый элемент. Люди это отодвигают и считают, ну хорошо, я там задачи поставил, там зарплату заплатил, даже премию заплатил и все. А иногда человеку, я вот сколько работаю с руководителями, я всегда про это говорю, что понимаете, вот... Ну, реально там простое спасибо иногда, да, дороже. Оно, оно дороже, чем там деньги бесконечные потому что деньгами откупаются часто, да, и вот человеку, например, ему там проще заплатить премию, ну что там, он и чару написал, и чар там что-то заплатил, и все А ему пойти поговорить с человеком, сказать, что слушай, ты такой вообще... «Классный, молодец, там, я реально ценю там, все время, которое я там с тобой». То есть вот эти вещи это недооценивают, а на самом деле это важно, причем, что самый <смех> интересный момент, я так думаю, что ну там ладно, рядовым это надо, а директорам не надо, директорам это тоже надо. Это у этих вообще людей профессиональное одиночество, я да, как… И... Коуч, работающий с первыми лицами, я понимаю, что им просто не с кем поговорить, потому что они живут… Знаешь, такая фраза очень интересная, мне Андрей Королихин рассказал на прошлом mm -hmm. жизнь руководителя – это от дедлайна до факапа, <свят> то есть, как бы, <свят> <свят> <свят> все очень жестко. Скажи, пожалуйста, да. планируешь ли ты что-то подобное сделать с Колковой сейчас, чтобы почувствовать, померить, а что происходит? Конечно, да, абсолютно, <свят> потому что без <свят> этого вот я не, не очень давно, реально, сколько там, три с лишним месяца, и я понимаю, что пока я не пойму, то есть, понятно, что я там много с кем общаюсь. Всегда задаю вопрос, что вам нравится не нравится. Но пока я не пойму и не почувствую изнутри, реально что, что болит, что хорошо, что плохо, где что нужно поправить, я не могу дальше двинуться. Поэтому у нас буквально вот в конце этого месяца мы делаем такую первую фокус-группу с людьми, потому что тоже я уже своим говорила, что нет смысла, например, Сколково запускать там какой-то масштабный опрос, потому что есть возможность поговорить ну, практически с каждым. Поэтому вот эту, эту, эту тему мы вот прямо запускаем. У меня, меня во-первых, каждая моя программа радио, это, знаешь, такой мини-МБИ, то есть каждый чип такой вставляющий. Однажды мы разговаривали о том, что в компании просто надо понимать все, сколько считается. Вот Когда наступает точка безубыточности сотрудника любого, руководитель профессионал uh -huh. должен себе ответить. Да, при высокой текучести, но если он через месяц себя отбивает и на следующий месяц просто полностью отрабатывает, это ну, понятно в каких-то фастфудовых вещах. А есть такие, где человек начинает приносить какие-то да, первые результаты ну, через полгода, через год. И я вспоминаю свою молодость, когда я помню, я только пришел в HR ну, бизнес, я был направляющим филиала, ба банк мне, говорит, слушай, приезжай в головной офис, будешь директором по персоналу. Я говорю, что это такое? Говорит, то же самое, что клиенты, только с другой стороны. Ну да. И мне вот наш председатель, правильный и говорит, так, ну где результат от него, где результат? И вот я сейчас вот уже сейчас, через там много-много лет, понимаю. Скажи, пожалуйста, правильно ли ждать от человека быстрых результатов? Например, от тебя. Вот ты пришла, третий месяц, ждут ли от тебя вот этих каких-то революционных вещей? И правильно ли это ждать от HR-директора каких-то революций сразу? Хороший вопрос, я думаю, что ждут, да, и, наверное, уже многие даже где-то… Что такое, за месяц уже да, ничего не происходит. Да, ничего не происходит, да, и даже я, честно говоря, вот сама иногда, когда разговариваю с коллегами, я у меня у самой есть это ощущение, что мне уже что-то хочется сделать, но я понимаю, что на самом деле… Действительно, прям быстрых результатов, ну, можно дать, если все очень плохо, да, слава богу, всколько в это не так, <свят> когда вот совсем все на самом деле динамика, она какая, от нуля, да, там это всегда прекрасно. проще, легкий, да. <свят> да. в этом смысле мне повезло, что как бы не, на самом деле но много, много хорошего, вот, поэтому прям вот быстрых результатов, наверное, не дать, но я точно верю, что их, что они будут. Нужно просто правильно определить, куда, куда двигаться. Должны ли люди знать об этом? Должна безусловно. Быть, а открыта, да, безусловно. Должна ли твоя политика открытая, что ты должен сказать, так, ребята, все, я поняла, я прониклась, и вот теперь, смотрите, тогда-то будет это, тогда-то будет это, тогда-то будет это. Да. Да, это, это, это, важно, это, это важно, потому что людям важно понимать, куда, куда собственно говоря, мы движемся, да, что какие мои планы. В этом смысле я считаю, что это, это очень важно, это Оль, тоже часть коммуникации. давайте давай Или... теперь уже конкретно об ИЧАРе, какова угу. роль ИЧАРа вообще в реализации понятия корпоративной культуры очень очень серьезная роль абсолютно как бы и он не как сказать не игрок одиночка в этой, в этой партии да потому что ну собственно говоря корпоративная культура это ответственность всех но и он в общем я а, да, он, он в принципе в любой компании вкладывается в создание правильной среды, да, и собственно, и вместе там с руководителями и с людьми отвечает вот за эту среду, среду, которая способствует успеху компании. Корпоративная культура – это и есть среда, и роль HR здесь, но ну, она очень, она очень важная. важная, потому что HR отвечает за то, опять же, вместе с руководителями в самом деле, Ичар, вот я тоже часто про Говорю, и чар такая функция, которая вообще в одиночку ничего не может сделать, вот в этом смысле, если чар вот так вот оставить, как бы, то есть HR, он, он, он собственно говоря, дает правильные инструменты, он помогает, он там, не знаю, где-то где поддерживает, да, но он всегда работает вместе с руководителями. связки да, связке. Без Дедный этого... HR, которого просто руководители его игнорируют. Да, но ну, в этом смысле это вообще как бы дед, история абсолютно в никуда. Поэтому на самом деле, ну, HR, понятно, что как бы, кто приходит в компанию, да, HR здесь очень важную играет роль, опять же, не, не единственную, да, то есть, кого мы привлекаем, как мы развиваем людей, как мы им платим, да, то есть, вот эти все вещи, они собственно говоря и они влияют ровно на корпоративную культуру потому что если мы например и все завязано все вот эти инструменты если мы например хотим чтобы культура была предпринимательской значит должны быть определенные системы вознаграждения которые на это работают да то есть мы тогда должны если предприниматель значит мы должны раз человек что-то сделал мы ему раз быстро заплатили и в этом смысле поэтому вот тут все все все все системы на это работают ну, понятно что набираем мы тоже правильных людей да и поддерживаем дальше их то есть система признания они все должны отвечать тем ну, как бы ценностям, да, которые есть в компании. Поэтому странно, если мы говорим, что мы в компании ценим, ну, например, там, развитие, да, а при этом мы вообще как бы никак в это не инвестируем, и более того, никак не, не говорим спасибо людям, которые там вкладываются в развитие, к примеру. Поэтому в этом смысле роль такая. – Ты знаешь, я вот подготовился к эфиру. И у меня, мне прислал один вопрос, вот, например, создание интереса сотрудника к изменениям, как вот через корпоративную культуру можно создавать интерес сотрудника к изменениям, через что, через какие-то команды или через что, вот как это вообще, вот желание меняться, можно ли привить корпоративная культура? Безусловно, тогда, то есть, тогда должна быть среда, которая это поддерживает. Адаптивная какая-то да, такая, да, да? сама среда. То есть, на самом деле, тогда нужно обязательно, э, как бы, должны быть истории успеха про изменения, угу. да? то есть, нужно, собственно говоря, то есть должны быть какие-то примеры, которые людям транслируются, и люди видят, например, что да, здесь попробовали, изменили, людям за это говорят спасибо. Не то, что там кто-то что-то попробовал поменять, его выгнали. это еще та история успеха. То есть, на самом деле, тогда это прививается. То есть, нужно один-два примера, собственно говоря, успешных. Людям это Показать, собственно говоря людей как-то за это вознаграждать так или иначе да какими-то там нематериальными материальными неважно да то есть собственно говоря нужно показывать примеры да и собственно говоря объяснять людям что вот так делать правильно вот это важно это для компании ценно вот таким образом да то Слушай, есть через очень такие интересно годы. но вот я тебе говорил, что время пролетит очень быстро фактически осталось да не обманывал. – фактически 5 минут осталось последний вопрос очень важный Люди, так или иначе, вот, ну, мне кажется, мы немного потеряли доверие вот, к тому, что нам руководители обещают одно, по факту делают другое, и мы немного вот такие вот все зажатые. Вот как раскрыть вот эту вот коробочку, вот как туда должна постучаться корпоративная культура в сердце каждого, чтобы человек поверил, открылся и вот своим вот этим открытием, вот когда все откроются, вот она и создастся то сама по себе корпоративная культура. Um... Если, если есть уже какой-то, как сказать, некий негативный опыт, что ли, да, то его нужно э, перевешивать позитивным опытом. То есть, опять же, какими-то маленькими шагами показывать, что ситуация другая, да, что она меняется. Вот только какими-то примерами, конкретными действиями да, постепенно эту ситуацию менять. Только ну, вот личным примером, примером каких-то людей, которые вот что-то сделали, и вот им там сказали за это спасибо, или поблагодарили, или как-то там продвинули и так далее. Только вот какими-то какими -то конкретными, живыми примерами и открытой, открытым про это разговором. То есть вот, вот она меняется только, только таким образом, Как инициировать вот желание человека саморазвиваться? Ведь отсутствие развития, помнишь, как это Алиса-то, когда она бежала на диске, на граммофон, некогда, ну чтобы, а, чтобы стоять на месте, надо бежать, а чтобы идти вперед, надо бежать Быть быстрее. Как вот с, включить вот эту какую-то там скорость какую-то, чтобы люди… Вот понимаешь, вот… Читать не читают, смотреть не смотрят, думать не думают. Как разбудить человека, чтобы личное развитие начало включаться в него? Ты знаешь, мне кажется, вот, может быть, ну вот мне, мне в Сколково кажется, что у нас -то в этом смысле очень такая среда сама по себе, которая очень стимулирует на развитие. Да? Я вот на самом деле, когда пришла в Сколково, я... Прямо поразилось, вот это вот количество умных людей вокруг, оно просто зашкаливает, и у тебя просто нет шанса, да, вот кроме как развиваться. В этом смысле, мне кажется, что если в любой другой компании создавать вот эту вот среду, когда людям становится понятно, что все вокруг меняется очень быстро, и ты просто, если ты не будешь… Вот, сама среда должна вот что я пытаюсь сказать да сама среда должна стимулировать а среду нужно создавать uh -huh. да то есть нужно на самом деле а среда на вот как вот я вот например опять же как пример Сколково да я понимаю что вокруг происходит много всего. И тебе даже, чтобы, условно говоря, как-то понять, что происходит и куда-то успеть, тебе уже нужно очень быстро шевелиться. Да, и для этого мозг должен работать по-другому, да, и для этого тебе нужно его все время… Ну, а это только развитие, да, это только там, не знаю, где-то что-то почитал, где-то посмотрел, где-то поговорил с человеком. То есть вот среда. И если как бы в, в любой компании удается создать такую среду, а среда создается ну, вот, каким-то массивом там, разных, разного рода каких-то мероприятий разных, да, где-то что-то… Причём не обязательно на них должен быть какой-то бюджет, это внутренние да мероприятия. нет, это внутренние. На самом деле сейчас вот, недавно были на одной конференции, сейчас одна из самых модных тенденций таких современных – это как раз вот внутреннее экспертное обучение, потому что на самом деле внутри любой компании очень много умных, интересных людей, и просто их нужно вытащить, и на самом деле не нужно как бы замыкаться в том числе только какой-то там бизнес с тематикой мне uh -huh. кажется очень важно людям показывать разные, разные аспекты да и можно да. не знаю там вот у тебя есть там компания есть человек который увлекается ну, я не знаю чем угодно Пусть фильмами расскажем. танцами там еще чем-то да театром <кх> можно вокруг этого сделать да и на самом деле это очень помогает раскрыть потенциал людей когда ты разные разные стороны показываешь супер да? супер поэтому как-то в так. оставшиеся 30 секунд скажи а. мне пожалуйста как ты сама себя а. развиваешь что, что является для тебя драйвером твоего собственного развития? Ну, вот я уже немножко про это сказала: для, для меня сейчас, драйвером моего развития, является как раз <смех> нахождение в бизнес-школе Сколково. Потому что для меня это абсолютно новый опыт. И я, ну, реально, мне кажется, у меня сейчас просто вот так вот, как бы, как это. Радары, радары да. Я вот реально, чтобы, чтобы просто успеть за всем, что происходит вокруг, мне приходится просто постоянно находиться в таком состоянии. И это очень здорово. На самом деле, в этом смысле я очень благодарна судьбе, что она так сложилось, да, что я оказалась в Сколково, потому что я для себя открыла абсолютно новый мир, и это ну, это очень стимулирует и очень здорово. Спасибо тебе огромное, уважаемые Спасибо. радиослушатели. Время эфира пролетает незаметно, и это, конечно, благодаря нашим прекрасным гостям. Итак, сегодня мы говорили с Ольгой Филатовой, директором по персоналу Московской бизнес-школы управления Сколково, о том, что корпоративная культура действительно важна. И именно, казалось бы, неосязаемые, нематериальные вещи – Реально влияют на конечный результат, на прибыль компании. И если вы осознаете это, начав с того, что сами для себя разберетесь в этом, поговорите с ближайшим окружением, посмотрите на те цели, которые вы ставите, и сможете все это соединить воедино, успех вашей компании гарантирован. а это значит, в целом наша родина станет более успешной, потому что от каждого маленького предпринимателя зависит в целом успех всей нашей страны. Большое спасибо, большое тебе спасибо, через... спасибо, было очень интересно. Спасибо. До новых встреч, ребята, и встретимся через неделю 15 ноября, в день моего дня рождения, на радио Медиаметрикс. Пока.